Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео у нас на обзорчике OPERON ORIGINS В общем, что у нас здесь это представляет получается данный проект Это у нас карточная NFT игра и Здесь будут маркетплейсы, стейкинги и тому подобное В общем, ну самое главное, что это у нас будет игра карточная построенная на блокчейне с NFT То есть здесь будут, я так понимаю, разного ранга NFT-шки, поэтому они будут по-разному потом стоить тем не менее, когда платформа запустится, именно сама игра, интересно будет, сколько будут стоить данные nft шки данные картинки, то есть, ну, как бы разные персонажи. Я так понимаю, возможно, эти карты потом можно будет как-то еще обгрейдить. и будут определенные на них там, не знаю, шмотки, которые точно так же будут продаваться в маркетплейсе. Тут есть разные видосики, как это все будет выглядеть и тому подобное. А, так, дорожной карте, третий квартал 2021 года, это у них получается получается там, небольшое, скажем так, подготовка к старту глобальному маркетинг, получается потом у нас четвертый квартал 2021 года, это приватный раунд продажа, паблик сейл и стейкингов. А также в 2022 году это альфа, бета скажем так, будет запущена NFT marketplace это, как говорится, что немаловажно следующий момент и, я не знаю Будем за ними наблюдать. Но самое главное, самое интересное, когда-то это все будет запущено в первом квартале 2022 года. Так, сразу же здесь есть команда. То есть там ребята, которые создали данный проект, в принципе, можно сказать, почти своих лиц не скрывают. Что немаловажно, это хорошие инвесторы, Блюзила и тому подобные, скажем так, серьезные ребята. Как вы знаете, Блюзила знает куда инвестировать, какие проекты запускать. Они как бы просто так мелкими, скажем так, проектами не занимаются. Наши партнеры здесь, Криптополис, довольно-таки серьезный партнер. Ну, остальные тоже, в принципе, как говорится, нормальные. Что у нас по социальным сетям? По социальным сетям у нас Twitter, 83 тысячи плюс человек. Залетайте сюда, смотрите за новостями, за обновление Проект только сегодня запустился, получается, 2 числа. Также Telegram очень круто развит, что немаловажно, уже огромные иксы проект схватил. Точно так же сразу же есть все листинги, то есть такие как CoinMarketCap и все остальные короче, прилагающиеся листинги. Если зайти сюда, посмотреть на медиум, точно так же можно здесь за новостями, за обновами последить. Ну и самое главное, вот цена у нас, которая была здесь в пике, сейчас она, конечно, здесь не отображается, но здесь прям хороший скачок был такой. Объемы торгов за сутки у нас 17 плюс миллионов, хотя сутки даже как бы еще, можно сказать, и не прошли. Как по мне, это довольно-таки серьезно. Если на покоин зайти, да, у нас вот пик был, этот 24 доллара, точно так же у нас ну, цена, я так понимаю, это просто скачок был, более-менее цена была, там в районе 3 долларов сейчас держится, в районе полтора-два доллара. Это как бы ну, нормальная цена, с учетом того, какая цена была на самом старте. Точно так же на DexTool залетайте, смотрите, э, за графиками. Ну, здесь как бы график чуть позже подтянулся. В общем, ребята, ждем игру, когда будет запуск. Также ждем стейкинг, э, потому что на стейкинг, я думаю, можно поднять хорошие проценты, хорошие бабосики. Э, как бы на этом у нас все. Так что пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал.